Омикрон наступает. По прогнозам замглавы центра имени Гамалея Дениса Лагунова, к началу февраля России ждет волна заболеваемости штаммом Омикрон. Так ли это разбираемся с экспертом Казанского университета? В центре имени Гамалеи назвали сроки подъема заболеваемости Омикрона. Заместитель директора центра Денис Лагунов спрогнозировал рост числа зараженных омикрон штаммом на конец января начало февраля. На заседании Президиума Координационного Совета по COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Татарстан в числе трех регионов страны, где растет заболеваемость коронавирусом. Напомним, в Татарстане за минувшие сутки коронавирусной инфекции заразили 103 человека. Неделю назад, 4 января, этот показатель составлял 95 человек. В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта, и за этим внимательно следит президент, могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно. Это по-прежнему самый надежный способ борьбы с распространением инфекции. При этом вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева дала надежду на дальнейшее послабление ограничений. Она также отметила, что в республике пока нет случаев заражения заражением омикрона. Возможно, дело времени. Новый вариант вируса выявили в ЮАР осенью прошлого года. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему номинование «Омикрон». Штамм распространяется быстрее других и заражает приболевших и вакцинированных. В России первый случай «Омикрона» зарегистрировали 6 декабря 2021 года. К концу месяца было обнаружено уже более сотни инфицированных. Из-за того, что он достаточно сильно отличается от первых вариантов, иммунитет, который создается после болезни, после вакцинации, после, против омикрона, работает не так хорошо. Но это не значит, что он вовсе не работает. Эксперт также отметил, что от тяжелых форм заболеваний вакцины по-прежнему спасают. А микрон в последний месяц атакует спорт по всему миру. Так, на днях стало известно, что континентальная хоккейная лига объявила об отмене четырех игровых дней регулярного чемпионата в связи с стремительным ростом числа положительных тестов на коронавирус. Матчи перенесли на другие даты, о которых будет известно позднее. Тяжесть заболевания будет полегче. Это, конечно, нам ситуацию немножечко сгладит. Но, тем не менее, если заболевших будет больше в 10 раз, а, например, людей, которым требуется госпитализация, в три раза меньше, то, получается, мы все равно будем иметь больших, большее количество людей, которым госпитализация потребуется, чем в случае предыдущих вариантов. Тем не менее, в Татарстане ожидает четырехкратный рост заболеваемости ковидом из-за штамма